что э, mm -hmm. ну, mm -hmm. ну, mm -hmm. ну это после заседания мы это mm -hmm. с вами обсудим mm -hmm. время есть mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. итак уважаемые члены среди избирательной комиссии 10 членов территориальной избирательной комиссии. Сегодня на заседании присутствуют раз, два, три, четыре, пять, шесть. Антон Павлович, семь. На данный момент 6. В любом случае, кворум есть. Всего предполагается присутствие 8 членов комиссии с правом решающего голоса. Полина Сергеевна у нас на больничном. Белоненко Марина Николаевна предупредила о своем отсутствии. Причины, к сожалению, неинтересны. Я думаю, что они очень веские. Обычно заседание, ну, по-моему, это вообще ее первый пропуск. Поэтому я думаю, что а, причина также веская ее отсутствие на заседании. Также сегодня присутствуют у нас с вами два члена комиссии с правом совещательного голоса Юлия Павлович, Константин Александрович. Кто за то, чтобы открыть заседание в территориальной избирательной комиссии в Мираде, Прошу голосовать. Кто за, кто против, кто воздержался, единогласно среди присутствующих. Перед вами повестка дня сегодняшнего заседания. У каждого в шапочки прошу ознакомиться, кто не успел ознакомиться. <coughs> Если вопросы по повестке дня, предложения, замечания, дополнения. Кто за то, чтобы утвердить повестку дня, прошу голосовать. Кто за, кто против, кто воздержался, единогласно. Приступаем к первому вопросу повестки дня. Об, об уничтожении документов, связанных с подготовкой и проведением выбора депутатов Государственной Думы Федерального Собрания. Российской Федерации 6 созыва, который мы с вами проходили 4 декабря 2011 года. Перед вами проект решения 25.1. Данным решением предполагается провести выборочную проверку сохранности выборной документации, подлежащей уничтожению, провести экспертизу ценности данных документов в соответствии а, с требованиями к времени хранения каждого документа, выделить к уничтожению документы, которые не подлежат дальнейшему хранению, а, при уничтожении составить соответствующий акт об уничтожении и направить код данного решения в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, разместить на сайте территориальной избирательной комиссии, контроль за исполнением, возложить на председателя ТИК Нечаеву Ольгу Есть вопросы, предложения, замечания? Кто за данное решение, прошу голосовать. Кто за, кто против, кто воздержался. Единогласно. Переходим ко второму вопросу повестки дня. Это уничтожение документов, которые связаны с подготовкой проведения выборов депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга, которые также проходили 4 декабря 2011 года. Проектом данного решения также предполагается провести выборочную проверку сохранности документов, выборной документации, провести экспертизу ценностей документов, выделить к уничтожению документы, которые не подлежат сроку хранения или срок хранения которых истек. Далее, при уничтожении составить надлежащие оформленные акты об уничтожении, направить копию решения в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, разместить на сайте территориальной избирательной комиссии и контроль за исполнением возложить на председателя технического института. Кто за данное решение, прошу голосовать. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Единогласно. Спасибо. Третьим вопросом повестки дня – уничтожение документов текущих, которые связаны с организационно-распорядительской деятельностью территориальной избирательной комиссии, а также документов бухгалтерского учета и отчетности и документационного обеспечения территориальной избирательной комиссии номер один. Данные документы имеют разные сроки хранения – 5 лет, 3 года и 1 год. В зависимости от этого предлагается также провести экспертизу ценности документов провести также да и указано в решении указаны года то есть документы которые подлежат пятилетнему сроку хранения до 2011 года трехлетнему сроку хранения до 2013 года и документы которые хранятся один год до 2015 года также Предлагаю а, дополнить проект решения пунктами, провести экспертизу ценности, выделить уничтожению, не подлежащие дальнейшему хранению. К сожалению, а, в проекте эти пункты ну, да, а, почему-то выпали случайно. А, в любом случае, а, предлагаю эту правку. Да? провести проверку сохранности, а именно экспертизу ценностей, выделить к уничтожению, соответствующим образом составить также акт об уничтожении, далее, как всегда, по нашей процедуре. Первое, копию решения в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, на сайт и контроль лично за мной. Кто за данное решение, прошу голосовать. Кто за, кто против, кто воздержался. Единогласно. Уважаемые члены комиссии, приглашаю вас в свободное время, согласовав график, присоединиться к работе по как раз-таки проверке экспертизы ценности, по выделению и уничтожению документов коллективно, коллегиально. Время у нас есть. Помните, в декабре я вам говорила о том, что мы не торопимся уничтожать. Мы подождем еще истечения срока президентских выборов. И уже после того, как примем решение об уничтожении документов, связанных с подготовкой проведения выборов президента 4 марта 2012 года, что будем все уничтожать. Поэтому время есть, а у кого есть время, возможность, желание, пожалуйста, присоединяйтесь к работе. Спасибо вам огромное. Переходим к четвертому вопросу повестки дня. А кандидатура для исключения из резерва составов участковых избирательных комиссий. К нами предлагаются кандидатуры для исключения из резерва состава участковых избирательных комиссий. Первая по э, пункту Г – 11 человек, второе по пункту А – 9 человек. Есть ли у кого-то вопросы? Да, расскажите, пожалуйста, да. Ага. Конечно. Значит, пункт «Г» у нас это люди, которые назначены в основной состав участковых избирательных комиссий. Пункт «А» на основании личного письменного заявления. У нас 11 человек в связи с назначением в члены участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса. И 9 человек на основании личного письменного заявления, что они больше не хотят находиться в резерве состава участковой избирательной комиссии. Проект решения перед вами, список людей перед вами. Кто за данное решение? Прошу голосовать. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Единогласно. Данное решение мы с вами передаем в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, и они уже непосредственно принимают решение об исключении. Мы только предлагаем исключение. А, спасибо огромное. Есть ли какие-то вопросы, замечания, дополнения, предложения? Значит, в проектах решения, обращаю ваше внимание, пропечатан секретарь секретарь избирательной комиссии номер один Эдкин Полина Сергеевна. Поскольку она сегодня находится на больничном, в секретарствующем заседании была Бергер Евгения Петровна, и решение в окончательном варианте, как секретарствующая я на заседании в отсутствии официального секретаря, будет... Заместитель Бергер Евгения Петровна. Ну, вспомнил, что секретаря. Да, ну да, секретарь. Типа того. Заседание. И Если еще у кого-то вопросы замечания, предложения. Если нет, повестка дня исчерпана, предлагаю голосовать о закрытии данного заседания. Кто за то, чтобы закрыть заседание в территориальной избирательной комиссии номер один, прошу голосовать. Кто за? Кто против? Кто воздержался? Единогласно. Спасибо огромное.